Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Галина Дедук. И я сейчас буду записывать первое видео с экрана. Это будет отзыв о новом обучении в компании Smart Money. Обучение называется Smart Money. Это обучение я встретила Реклама была в интернете. Ну Встретила я не то, что там шла вот так вот и встретила, а я именно была заинтересована, я искала какие-то новые способы обучения, способы продвижения ну, проектов в интернете. Потому что проекты хорошие есть, где можно заработать. Это не секрет, это все знают, что в интернете заработать можно. Но как научиться продвигать свои проекты. Как сделать так, чтобы партнеры шли к вам, ну, если не толпами, но хотя бы по одному в день. Ну, вот я занималась таким поиском и нашла, нашла обучение Smart Money. Чем же привлекло меня это обучение? А привлекло оно меня тем, что там в объявлении было написано «Вы платите по результату» после того, как получили результат. Ну, естественно, подумала я, значит, должен быть результат. Если платите после результата, никто же вам даром ничего давать не будет. Значит, у строителей они уверены, что результат будет. Ну, и я, естественно, нажала кнопочку. Да, я хочу получить такое обучение. Вот. Ну, сделала подписку. И теперь я учусь. Прошло 10 дней. У меня уже есть первые подписчики. А я прошла только точка-точка начала курса. Здесь так все сделано, что... Подписчики будут к вам на самом деле подписываться на автомате. Вам не надо никому звонить, вам не надо никого приглашать на переговоры в скайпе, встречаться в кафе, разделять их на холодных и на горячих. Они сами будут к вам подписываться на автомате и будут выполнять простые действия вот и обучаться так же, как обучаетесь вы. И точно так же будут развивать каждый свой бизнес. Ну, Обучение, конечно, курс очень мощный. Здесь вы научитесь, как я уже сказала. Вот видите, написано «Партнеров без общения». Здесь будут всевозможные боты. Воронку продаж мы уже первую настроили. Вот совсем мне казалось, ой, воронка продаж – это так сложно. Да ничего там сложного нет. И мы научились, и создали. И теперь уже у меня есть подписчики. Уже результат как бы на налицо. Здесь очень-очень-очень много, чему мы можем научиться за время прохождения курса. Причем курс делится на три этапа. Есть начальный, есть потом базовый, а еще есть и vip курс Но я вот после того, как я сейчас учусь на базовом я так для себя решила что обязательно я буду переходить и на следующий третий этап потому что ну, те знания которые мы здесь получаем в общем то ну не знаю так вот все сразу это все естественно это все есть в интернете но все стоит все стоит денег и больших денег а здесь нам инструменты все даются бесплатно все готово все под ключ но ну, и потом уроки мы проходим пошагово, очень удобно, в любое удобное для вас время. Видео записано, и вы пошагово по видео там смотришь и делаешь то, что тебе говорит преподаватель, и у тебя все получается. Практически не возникает вопросов. Все время ты на связи с технической поддержкой, все время на связи со своим преподавателем. И ты, конечно, задать можешь на все вопросы тебе ответят. Обязательно. Вот. Ну, что? Подарков кучу мы получили. Я же говорю, столько инструментов, которые все в интернете стоят за деньги. Там столько-то в месяц, столько-то за год, столько-то. Это ждет столько денег набраться. А здесь все бесплатно. И все самое главное с обучением. Все преподается, все рассказывается. Ну, и вот теперь, значит, я… Обучаюсь на этих курсах. Мне очень нравится. И я обязательно буду продвигаться дальше. Обязательно буду продвигаться дальше. Дорогие друзья, если я вот так вот рассказала вам, как могла. Это же мое первое видео. Я, я же только учусь. Я же не волшебник. Кто заинтересовался, нажимайте на кнопочку «Перейти». Ссылочки все под видео. Там есть мои также контакты. Звоните, стучите. Будем разговаривать. Будем обсуждать. Отвечу на все вопросы. Всего вам доброго. До свидания.